Ладно, ребят, завариваем чаек, присаживаемся поудобнее. Сейчас у нас будет топ-контент. Так, продули очечи. Ребят, давайте уже 30 булдыжек подняли вверх. Фобик, ты здесь? Я хотел тебе сказать насчет твоего кресла. Значит, кресло хочу тебе сказать. Кресло, короче, не отдам. Ты меня спалил, ты рисуешь шмотки булдышки вверх прожимаем кто из какого города, давайте донатьте с названием города кто самый богатый город, тот самый богатый город и вообще сейчас я выключаю камеру пока не будет 3000 лайков я не включу камеру широко встаньте широко встаньте если просто мобов если мобов много будет ребят надо будет зайти на флешки всем собраться и прям смачно лоб медом чтоб блестел вообще и я продул свои очечья Ребят, ставим булдышки вверх Тёщенька твоя Она любила тебе мешок Т ⁇ респект. респект. Гринфокс, идёт смеешься. Лобатый Егориус Лучше лоб ставь ба балдышку вверх. Давай. Пока вары готовят целки. Целки там. Винт. Винт. Лоб, Мы сейчас пойдем просто, блин, РБ сносить. Лоб. Так, ребят, пока мой сын пошел к своей подружке отдыхать. Я хочу вам кое-что сказать. Меня достало лоб, то, что вы ему... Даете деньги. Он из-за этого бросил, бросил школу, бросил колледж. Никуда не пошел, в армию не пошел. Ладно, ребят, поприкалывались и хватит. На самом деле, серьезно к этому не относитесь. Это творчество, прикол. Всем пока, всем респект. Спасибо за просмотр.